Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык с удовольствием и всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим... У меня, мне кажется, что-то упало. Сегодня мы с вами выучим указательные местоимения в испанском языке. Давайте начнем. Указательные местоимения. Начнем с того, что испанцы делят пространство на 3. То есть не только, что здесь и далеко. Нет, у них не здесь, есть близко к, э к говорящему, чуть подальше от говорящего, поближе к собеседнику, да, например, и то, что там далеко. Давайте начнем. То, что близко ко мне, да, когда я вам говорю, это я могу сказать, этот, да. Este, это мужской род, единственное число. Давайте начнем так. Мужской род, единственное число. Este. Мужской род, множественное число. Estos, не estes, а estos. Женский род, единственное число. Эста, женский род, множественное число. Estas, например, este sofa, да, например, это диван. Вот, теперь то, что подальше от меня, но поближе, например, к собеседнику. Это, например, либо тот, либо этот. Да, можно сказать, ну, как бы в зависимости от того, как далеко это стоит. Да. Например, мужской, вернее, не например, а просто спрягаем. Мужской род, единственное число. Если, мужской род, множественное число. Эшос, не эшос, а эшос. И женский род единственное число эша, и женский род множественное число эшас. Теперь то, что далеко и от меня от собеседника от всех далеко, да, то есть это конкретно уже тот, та, те и так далее. Мужской род единственное число акель, мужской род множественное число акейешь, и женский род единственное число акея, и, и женский род множественное число акеяж. Все очень просто. Давайте повторим. То, что близко ко мне. Э -э, боже мой. Est, esta, estas. Теперь поближе к собеседнику, но подальше от говорящего. Es, esa, esos, esa, esas. И то, что далеко от всех. Aquel, aquellos, aquella, aquellos. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал, ждите новые видео. Не забывайте заходить на мою страничку, где вы найдете интересный блог, бесплатный календарик на май. И... В общем, все, заходите, смотрите, там очень много еще. Там полезные выражения на испанском и слова. И да, не забывайте заходить на мой инстаграм и подписываться.